Для формирования заявки на перенос занятий инициатор выбирает в меню верхнего уровня раздел ⁇ Служебные ⁇ далее в меню второго уровня ⁇ Служебные записки ⁇ После этого в меню ⁇ Быстрого доступа ⁇ нажимаем ⁇ плюс и выбираем пункт ⁇ Создать заявку ⁇ Важно? ⁇ Для формирования заявки на перенос занятий необходимо выбрать вид документа ⁇ Заявка ⁇ Если при формировании будет выбрана произвольная служебная записка, она будет возвращена без исполнения. На открывшейся форме документа выберите, пожалуйста, в поле «Вид заявки» пункт «Заявка на перенос занятий». В поле «Файлы документа» загрузите из шаблона «Документ на перенос учебных занятий» и заполните его. В шаблоне необходимо заполнить следующие поля. Причина переноса. Название дисциплины. Дату, время, группу или направление, согласно утвержденного расписания, как есть. Дату, время, группу и наименование аудитории по факту переноса, как будет. Выберите из списка преподавателя, по которому необходимы изменения. Если вы являетесь почасовиком, поставьте необходимый признак в поле «Почасовик». Core Electives – это большие образовательные блоки дисциплин для студентов, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям. Если дисциплина относится к одному из блоков, необходимо указать данный признак. Core – ядерная программа. Определенные дисциплины только для первого курса обучающихся. Electives (элективы) Дисциплины из данного блока начинаются у студентов со второго семестра и старше. При формировании заявки от этой галочки зависит появится ли еще один человек в блоке согласования или нет. Если у преподавателя учебные занятия, которые он переносит или оформляет замену по дисциплине Core и то галочка нужна тогда в согласовании появляется Федорова Надежда Константиновна, соответственно, если наоборот, то галочку ставить не нужно и данный сотрудник в список согласующих не добавится. Если требуется осуществить замену на один день, в этом случае дата переноса «С» и дата переноса «Па» будут равны, в нашем случае 2 сентября 2021 года. Если необходимо осуществить замену на несколько дней, укажите дату начала периода и дату окончания периода. Опишите причину переноса занятий. При необходимости в поле ⁇ Уровень образования ⁇ можно выбрать несколько значений. Заполните поля ⁇ Кафедры и институты ⁇ при необходимости укажите несколько значений. В зависимости от выбранных значений появятся дополнительные согласующие. Для вашего удобства можете заполнить поля «Документ основания» и или «Связанные документы». Это позволит согласующим удобно посмотреть эти документы, а вам не потребуется подгружать файлы. После заполнения заявки, выберите решение «Отправить на согласование» и нажмите «Ок».